Поэтому значения одноименных основных и базисных итогов практически равны. В экранной форме локальной сметы сейчас мы видим основные итоги. Поскольку в настройках сметы установлен режим округления основных итогов, итоги округлены до целого. Но нам сейчас интересны базисные итоги. Их значения мы видим во вкладке «Итоги строки». и, конечно же, во вкладке "Итоги сметы" базисные итоги в соответствии с настройками рассчитаны с копейками. И второе: следует иметь в виду, что для пересчета в текущий уровень цен в концевике мы будем использовать набор базисных итогов с префиксом "БАЗ", то есть неокругленные значения в базисном уровне цен. А теперь Вернемся к задаче пересчета локальной сметы в текущий уровень цен. В библиотеке концевиков выберем концевик, настроенный на пересчет сметы единым индексом к СМР. Это концевик с названием BIM1 единый индекс СМР. Обратите внимание, в разделе «Всего по смете в базисном уровне цен» ведется работа с итогами с префиксом «баз». Например, в строке номер 2 для того, чтобы получить сумму строительно-монтажных работ из итога баз 9 – сметная стоимость – вычитается стоимость оборудования и затраты на перевозку грузов – это итоги баз 28 и баз 6. Результат расчета выводится на печать и дополнительно сохраняется в итоге баз 10. В строках концевика с затратами в базисном уровне цен значения представлены без округления. В девятой строке концевика с названием стоимость СМР без перевозки значение, которое хранится в итоге баз 10, умножается на единый индекс СМР. Результат умножения выводится на печать и дополнительно сохраняется в основном итоге 10 и того. Результат округляется до целого рубля. В строке номер 10 в текущий уровень пересчитываются затраты на перевозку. Итог баз 6 умножается на индекс. Результат в текущем уровне цен округлен до целого и дополнительно сохраняется в основном итоге 6. В строке номер 11 получена сумма затрат в текущих ценах СМР с учетом перевозки. В строке 8 надо ввести корректную ссылку на письмо Минстроя, откуда будет взят индекс. Например, вот так. Далее в концевике выполняется расчет лимитированных и прочих затрат с учетом НДС. В концевике необходимо установить актуальный индекс. Мы уже знаем, что если в базу А0 загружены электронные таблицы с индексами Минстроя можно выполнить операцию замены таблиц. Вот исходная таблица. В поле номер 3 указываем ссылку на новую таблицу. Уточняем вид объекта строительства. Заменить. Индексы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 по правилам методики 421 в комплекса 0 введены типовые концевики с названиями BIM1 – единый индекс XMR, BIM2 – индексы к элементам прямых затрат и бим с индексами каждой единичной расценки. Выбор концевика для локальной сметы определяется вариантом применяемых индексов, установленных Минстроем России и для конкретного региона. Если установлен единый индекс XMR, к смете следует подключить концевик BIM1. В этом концевике следует установить актуальные индексы пересчета в текущие цены. Индексы можно ввести вручную или выбрать их из электронных таблиц с индексами для конкретной территории. Для этого есть инструмент замена таблиц с индексами. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.